Песня, которую <clears throat> я так и не знаю, как наз назвать. Он бежал по короткой дороге, с ветром быв на короткой ноге, Через лес, через броды. и против течения По песку босиком по земле Он искал откровения О себе Он мечтал, созерцал, улыбался На траве наблюдая росу Красотой упивался Как во сне И ждал Грозу. Я его повстречал на рассвете Там, где нет ни единой души, только северный ветер Бьет псалмы, этим песням мы кротко внимали на крутом прикорнувшем эске Целый день без печали. В тишине на закате тяжелые капли Поприжали и реку и лес. Я рванулся к палатке, Звал его, А он исчез. с неба тяжелые капли берега бесконечной любви Смотри, Опусти стекло Уже достаточно темно Время подвига До звезды достать рукой Но вдруг украсил снег Поверхность августовских рек Легким розчерком В день по-старому шестой Может, так да. Долетел до нас небесный знак, Попробуй эту тайну разгадать. У, -у, -у, у ты летишь, я лечу, ты спешишь, я спешу, А ведь некуда в общем спешить. Впереди у нас вечность, Куда ни сверни в зареве зари. Замшелой мечтой Последний герой Слегка прикоснется, Но не остается с тобой На пути к берегам Бесконечной любви. Ла-ла-ла Легут мгновенья искренних минут сокровенные И размеренные дни, Как быстро гаснет свет и достижение, И побед цены верные в пересчете на нули. Посмотри, бортовые светятся огни, Ко взлету подготовлен звездолет —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 на пути к берегам бесконечной любви. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И Планете. Почти еще дети встретились На палубе вдвоем Ты смотрел в нее Как луч на рассвете Как в юное небо синее Над белым кораблем И ты обязательно беги Ты не успеешь, но беги ты будешь плакать, но беги Пусть твое сердце разорвет Когда увидишь теплоход Почти исчезнувший вдали Ждут тебя, дружок, и боли, тревоги Коль скоро ты сменишь палубу На старенький трамвай Приковав к себе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 Почти исчезнувшие вдали.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 Почти исчезнувши вдали, Ты не успеешь, но беги, И обязательно беги. Спасибо. ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла И снова про любовь. Они всегда вдвоем, и мне куда спешить и вечером, и днем. Весь мир готовый переположить и переборожить до самых до снов. Но искренне любить, при этом обходясь почти без слов. Это самое юное время любви. Любуйся не спугни. хрустальное время любви любуйся не спугни и хрустальное время Обняться и молчать В колбу прижавшись лбом И сердцем ощущать Что вот он самый важный в жизни дом И счастье на потом откладывать нельзя Обняться и молчать В беспечной бесконечности скользя Это самое юное время любви Любуйся, не испугнись, хрустальное время любви. Любуйся, не испугнись, хрустальное время любви. Улыбки до И зубы через раз Но миллион идей И друг на друга Смотрит хитрый глаз Найдя секретный лаз В коробке за TV. Он руку подал ей Тебе один А мне уж скоро три Это самое юное Время любви не спу и время любви любуйся не спу время любви Чердачная песня без слов У -у -у. У -у. Не поднимайся один Здесь наверху слишком просто молчать Глядя в безбрежные звезды Когда слишком поздно И кажется, нечего ждать Не поднимайся один Запахом пыли тебя не проймешь, Но это все-таки важно. Попробуй отважно отметить, где правда, где ложь. У, -у, -у, -у. У, -у, -у. это чердачная песня без слов. У, -у, -у. У, -у, -у. четырехскатно льется любовь. Не поднимайся один, ты расторопен, но это не все. Знаешь по фальцевой жести, куда проще вместе нести и твое и мое, не поднимайся один, здесь наверху не стареет закат, он превращается в пламя, и главное знамя один не удержишь никак. У, -у, -у, у, -у, -у. это чердачная песня без слов. У, -у, -у, у, -у, -у. четырех скат на лист. Не поднимайся один, там за тобой дорогие сердца. Остановись на минуту, дай сердце и руку, и тайне не будет конца. Это чердачная песня без слов. У-у-у. Четырех скат любовь Благодарю. И заключительная песня. Песня называется Творец весны. До ясны да засыпают русла, Засыпает Землю Снег В берлоге До весны Усталый Мишка Видит сны Они просты Они Ясны До весны Разгуляется мороз у лисы, От мороза стынет нос. Безвидные пусты, без песен гнезда, до Весны Поля чисты, Леса темны Вдруг из морозной тьмы Открылась дверца в небеса И новая звезда зажгла Дыхание весны Послушайте же Костройных голосов И солнца, и цветов, Дивный сад, В рассохшемся хлеву В веслях уснул творец весны, Расвел душистый виноград Клони Слышилась дверца в небеса И новая звезда зажгла Дыхание весны Послушай тишину В нем столько стройных голосов И солнца, и цветов Дивный сад В рассохшемся хлеву Веслях уснул творец весны, Расцвел душистый виноград среди зимы. Послушай тишину, послушай тишину. Веслях творец весны, так поклонись Ему. С Трождеством Христовым!